Дмитрий Колдун раскрыл некоторые подробности творческой жизни. В частности, популярный исполнитель признался, что после участия в проектах «Фабрика звезд» и «Евровидение» получил небольшие гонорары, которых едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Дмитрий Колдун стал популярным за счет участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд 6», где он одержал победу. Исполнитель в небольшом интервью признался, что проект мало повлиял на его заработки он зарабатывал не так много, как бы ему хотелось. Белорусский артист отметил, что получал за свое выступление около сотни долларов. По словам Дмитрия Колдуна, все артисты, которые принимали участие в фабрике звезд, после проекта зарабатывали не так уж и много. Дмитрий Колдун после гастрольного тура, на котором заработал около 3000 долларов, использовал часть денег на погашение долгов. Артист не знал, что пройдет далеко в конкурсе. Дмитрий Колдун рассказал о Филиппе Киркорове, без которого он не занял бы шестое место в проекте Евровидение 2007. Российский поп-король подарил ему песню Work Your Magic, за что артист неустанно выражает ему благодарность.